Не знаю, пр пробирается ли гром, который сейчас гремит у меня здесь э, за окном э, на улице, но в теории такое может быть, поэтому заранее говорю, не пугайтесь, э, но да, да, сейчас... На улице погодка так себе э -э, Гром гремит так, что я даже чувствую вибрации аж через кресло Вот, так что подумайте о том, какой он громкий В общем, дорогие друзья, начинается матч Галины-Узбеки против коллектива Белоснежка и 7 гномов И Белоснежка вместе со своими семью гномами разрезают Галиных-Узбеков Право выбора страны за ними, и они, естественно, начинают в обороне Все по классике жанра, ничего нового я и не ожидал здесь увидеть Знакомимся с коллективами. Белоснежка и 7 гномов – это Диди Сомчик, Клёха, а Роза упала на лапу Азора и Айдикей. Команда Галины Узбеки – это Тэнкс, Галя, Клинк, Гевара и вот этот никнейм. Я всю разминку пытался его прочитать, так и не понял, как правильно его читать. Ванкив, сэр, Ванкивс. Я не знаю, как это читать. Все, короче. Тут хаешки громче. Согласен, Радоп. Ну что, заход на точку Б от Галиных Узбеков. Клёха забирает Галю. Сомчик забирает Тенкса. Но при этом, да, потери у игроков обороны тоже имеются. Дидизет и Клеха. О-о-о-о! Вот это хаешка! Арроза упала на лапу Азора. Дабл килл с гранаты. Вот этот Ванхвиххер. Как его там зовут, не поймешь. Короче, остался последний. А, дорогие друзья, это 1-0 в пользу обороны Да, да, да, еще раз, да, Белоснежка и 7 гномов забирают первый матч матчпоинт в этой встрече Также напомню вам, дорогие мои зрители, что победитель этой пары сыграет завтра в полуфинале верхней сетки с командой Анви А проигравшая команда сыграет завтра в одной восьмой нижней сетке с командой Агрессив Victims. 5 в 5, в общем, полный состав. Урона очень много получили, конечно, игроки атаки. Но при этом, при всем, надо признать, те те те те Сомчик с МПшкой воюет на точке Б пока что один. Но Клех вовремя прибежал, да, и помог своему тиммейту. Вот еще один минус от Сомчика на этот раз. Минус по Гале. И ван киф. Сэр. Сложный. Ванквихер, как его там зовут. Ну, но... Ванквиш, пусть будет. Ванквиш. Все, хорошо, так и будем его называть. Ванквиш. Я тут болею за гномиков, да. Белоснежку у нас туточки. Куда ж без нее? 2-0. 2-0, дорогие мои друзья. Белоснежкин, ребят, пока выглядит круче, чем Галины, ребята. Это нужно признать. Это, конечно же, категорически не хочу никого обидеть этой фразой. Но что есть, то есть. Айдики! Размен на меду не ожидал увидеть тенкса, кстати говоря, в непосредственной близости, а роза упала на лапу. Сорок, как клинк больно настрелял сейчас с глоката своему сопернику. А Диди ну едва ли не отправился на тот свет. 54% здоровья потерял аж на этой перестрелке, и Ванквиш остался в соло. Но у него есть бомба, в теории он может быть еще и даже ее умудриться как-то ее Попробовать поставить. Уж не знаю, думаю, не получится. Хотя. Чем черт не шутит? Да нет, все-таки успеет поставить однозначно, но навряд ли сможет затащить. Помп has been ты И че, все на беты ринулись? Это не Б совсем. Вообще совсем ни разу не Б. Вау! Вот это я не знаю, кстати. Слышно сейчас было или не слышно, но бабахнуло сейчас знатно. Ван сделал один минус и попал под размен. Естественно, у нас дефьюз бомбы и победа в пистолетном раунде. Ой, в пистолетном. Я аж потерялся от вот этого. Это тот самый сомчик. Буду за него тогда. Он молочак. Да, раду. А странно, кстати, вы только сейчас заметили. Он на всех играх галиных Узбеков играл за команду Галины Узбеки. Ой, господи. Туда я не, не, не туда посмотрел и не то озвучил. А Белоснежка и 7 гномов, разумеется, он играл за нее все игры. Да, слышно было. Ну, я вот говорил, что некоторый гром может все-таки попасть в эфир. Такое возможно. А, Какой-то тихий нет, но это был прям такой раскат. Раскат, раскат. Я аж сидя в наушниках КС, плохо, плохо слышал в этот момент. А роза! Упала! На голову клинка. И следом еще и DDZ сбрил Ван Квишера. Или как его там называют, в общем, вот этого вот. Ваньку. Во, Ванька, будем его называть по первым трем буквам. Ванька. Чегевара со снайперской винтовки пытается забрить соперника, находящегося на точке Б. Но тот не пальцем деланный. И, скорее всего, конечно, отдаваться просто так не планирует. Куда? Куда? Вот это, ребята, побежали. Самоотверженная попытка затащить, но что-то как-то мимо кассы на самом деле, потому что в дымы открываться. Решение весьма и весьма промечивает 4-0. Ты просто не видел молнию. Ну, наверное, и слава богу не видел. В Ташкенте классная погода, ждем в гости. Хочу когда-нибудь, да, побывать в столице Узбекистана, как-нибудь обязательно это сделаю, но пока, к сожалению, нет возможностей. А там кое-что должно Сло... Ой, вот сейчас видел, кстати, молния, у меня аж. Ух ты ж! А, на секунду аж а... в комнате аж ярко с... этот а... Так, а... что там у нас этот? Как ее? Вот это, да? Вот этот вот. Так, где кнопка-то, господи? О, все. А -а, порешали. Порешали все проблемы со всякими а -а, дурачками, что ли, да? Так, а, короче, 4 в 2, дорогие мои друзья Не обращайте внимания на сообщения убогих в чате Убогих постоянно хватает Они же убогие, собственно а, Тэнкс и Клинк остаются в паре DDZ отстреливает Клинка И Тэнкс остается в соло Дорогие друзья, нужно забирать четверых оппонентов И сделать это, надо признать, будет не так уж и просто Совсем-совсем не так уж и просто. Ну. Да, все-таки состоялась встреча. 26 секунд до конца раунда. Бомба есть, но бежать здесь, наверное, только в какой-то степени имеет смысл на точку Б. Но Сомчик подтверждает мои, так сказать, догадки. И по результату э, команда... Белоснежка и 7 гномов забирают уже пятый матч -поинт. Ты в Узбекистане будешь как сыр в масле. Ну, в Узбекистане, да, действительно, меня многие знают как комментатора, но не все далеко знают в лицо, поэтому... Поэтому это секрет. Но хотелось бы, да, побывать. Хотелось бы посмотреть на культуру вообще, на постройки, на достопримечательности и так далее. Галины и узбеки. Отличный врыв на точку Б. Раскидали Клёху и Розу, упавшую на лапу Азора. И следом Сомчик прямо с одной пульки отъехал отдыхать. Помните, да, я всегда говорил 5-0-5-1 всегда. Почти всегда бывает. Поэтому DDZ даже не идет на точку Б. Ну, а IDK... Подежурит здесь еще, хотя, кстати, я бы на его месте не рисковал так, потому что снайперскую винтовку можно потерять очень легко. Все-таки рискует. Ну, здесь скорее чудом не потерял снайперскую винтовку, удалось спастись. Но да, это все же 5-1. Приятненько видеть, что Галины Узбеки все же таки Очнулись Скинемся тебе на тур В Узбекистане Да нет, здесь вопрос а, скорее в свободном Времени, а не в Материальном плане, в материальном плане Это вообще не вопрос в Узбекистане оказаться Вот как раз таки Характер временной мешает, к сожалению Нет свободного Времени абсолютно для того, чтобы Вырваться куда-нибудь хотя бы на недельку Даже IDK, реализация засейвленной снайперской винтовки, следом минус от Розы, ну и один от Ванквишера, Vanquish. от наверное, все-таки давайте будем обращаться к нему именно так. Еще один фраг от IDK, еще один от Розы и IDK еще в догоночку один минус со своей снайперской винтовки, что в очередной раз подтверждает факт того, что команда... Э Челоснежка и семь гномов Не зря решили все-таки засейвить Снайперскую винтовку в том раунде Здорово, дядька Ножик Удачного стрима О, великий стример России Торонто обнял Спасибо большое Приятного просмотра тебе Вот абсолютно не знаю Слышите вы сейчас эти рассказы Раскаты или не слышите Но да, сейчас на улице какой-то апокалипсис Ей-богу Минус от Сомчика. И а от... то-йо-йой-ой-ой. Ну, понятно, да. Ну, в общем, зря сейчас Галины и узбеки решили выйти на позицию под точку Б, потому что к этому Белоснежка и 7 гномов, как минимум, сейчас, были очень и очень сильно готовы. 7-1. Есть задержка. Есть задержка. У кого также. Ну, задержка определенно, конечно, есть. С тем, что пишут в чате, и с тем, что я говорю я вижу совсем чуть-чуть позже, чем вы напишете. Приблизительно где-то через 10 секунд. И плюс еще и на сервере вообще мы с вами видим то, что происходило минуту назад. Саня, привет! Завтра будут еще игры? Слайд, привет! Да, конечно, игры будут всю неделю вообще следующую. Кроме субботы и воскресенья, все дни будут в каэсике. Айдикей, Роза упала. В очередной раз точку Б охраняют ребята, кстати, на этот раз с двумя снайперскими винтовками. Этот момент я не совсем, конечно, разделяю и не совсем поддерживаю. В результате, вот, пожалуйста, одна из снайперских винтовок погибает. Но это я не к тому, что, да, две АВП стояли на точке Б. Как вы видите, на споте Б стояла одна АВП. Но при этом, при всем... А нужно ли 2 АВП приобретать игрокам обороны? Я, конечно, понимаю, что контроль дальних дистанций во многом иногда решает. Но, видите, теперь при ретейке снайперская винтовка отправляется помогать Чигиварь, дорогие друзья. Диди вообще все это время даже и не думал о том, что надо пойти э, что-то там где-то тащить. Отсижусь на точке Б, приду, один раз выстрелю в ящик и пойду сейвиться. Красиво. Красиво, иначе не скажешь. Но, конечно же, контрпродуктивно. 7-2. Первый игрок, кто выиграл. Так, ну да, Ибрагим, вам там уже ответили. Выиграла команда Анви. Ребят, могу за вас сыграть, кому напишите слайд. Там, понимаешь, такая история. Там же составы заявлены. Навряд ли ты плюсиком сможешь залететь, потому что там э, 5 основных и 3 запасных у каждой команды. И только эти восемь человек из команды имеют право участвовать в, э, в матче за свою команду, насколько я понимаю. Так что, увы, ах, скорее всего, тебе никто по этому поводу не напишет. Попытка начекать что-то под точкой Б в очередной раз от гальных узбеков. Ну, нравится им заходить на скот Б. Ой, как Чегевара! То ли не выстрелил, то ли промахнулся в упор Савика. Клёха вырубает Че И минус снайперская винтовка. И минус задумка на раунд, дамы и господа. Галь на узбеки, к сожалению, к моему величайшему сожалению, теряют возможность зайти на точку Б, но получают возможность попытаться пораскачивать своих оппонентов. И Айдикей забирает Ланквиша. И тенкс последний. Ну, конечно, тут перспектив, чего греха таить, практически нет. И хедшот с первой же пули от Айдикея. Подтверждает мои слова Победа в первой половине достается Команде Белоснежка и 7 гномов 8-2 Сватст команда откуда они? Ну, насколько я понимаю Я имею право сказать из Российской Федерации Хотя и Галины Узбеки Я бы тоже мог сказать, что это команда из Российской Федерации Хотя там тоже достаточно большая Сборная солянка, да Жаль, Саня на днях собрался Сходить в клуб поиграть но это дело хорошее. В клубе очень атмосферно играть. Тако приветствую. Спасибо тебе за пожелание. Приятного тебе просмотра. 4 в 3. Атака вновь сыграла раунд на точку Б. Я понимаю, почему гальны узбеки активно каждый раз разыгрывают точку Б. Абсолютно полностью понимаю, почему так происходит. Ну, просто им удобнее ее реализовывать. Они на ней действительно что-то периодически выигрывают. Ди Ди диди диди -ди -ди -ди -ди дизет Увидел последнего оппонента. Это Галя, кстати говоря, та самая. Чьи узбеки на этой карте, дорогие друзья? диди делает нереальнейший клач. Просто нереальнейший, дорогие мои друзья. Счет на табло 9-2, 1 в 3. Ди З затаскивает. Напомню, потасовка вся начиналась э -э вместе с Сомчиком, но Сомчика на хелпе вырубили DDZ доделал все один Вот, видите, вот как пишут, да, вот <coughs> В чате Белоснежка Россия, Украина, Франция, Латвия Во как играют, ребята Так что, как я могу сказать как, Какой флаг у команды, да Ну, короче, здесь просто мировые команды Давайте вот так скажем У нас в ХК тоже солянка была, не хватало, только не <смех> Ладно, вот это хорошо, что я не успел озвучить а то за такие словечки минус стрим бывает. Четыре в 3. Снова попытка запушить точку Б. Попытка не пытка, но это уже выглядит как приблизительно 11 серия. Не самого, надо признаться, увлекательного сериала о том, как галины узбеки штурмуют точку Б. Может быть, стоит хотя бы раз попробовать штурмовать точку А? Ни в коем случае, опять же, не хочу обидеть галиных узбеков, но пора бы какие-то перемены в атаке сделать. Ну, потому что если удалось взять два раунда на точке Б, это же не значит, что все последующие раунды на точке Б будут столь же успешными. Ну и как вы видите, 9 раундов-то были неуспешными. Сомчик очень вовремя оказался в ребрах, к сожалению, не попал в своего соперника. Ну, попал, но не убил. Здесь ребята немножко разменялись, и Сомчику надо срочно дожидаться товарища по команде. Клёха уже, кстати говоря, выбегает из библиотеки, и Тэнкс его хоронит. Находясь в сайде, начинается перестрелка с Сомчиком. Сомчик достает USP, патроны в МК, по всей видимости, как бы все. И Сомчик, к сожалению, да, не затаскивает. Уже слишком было очевидно, что слишком было перетянуто. Вообще, конечно, когда я говорил, что а, пора Сомчику дожидаться своего тиммейта и пока не лезть. Это не значило, конечно, что тиммейта надо было кинуть на образуру и только потом а, выходить, да. То есть а, надо было как раз-таки работать вместе, но здесь чуть-чуть а, ребята друг дружку не допоняли. Ну и снова раунд под точку Б, дорогие друзья. Как бы это уже просто действительно смешно не звучало, но снова раунд под точку Б. Обожаю Галиных узбеков. Реально, команда хорошая. Ребята очень интересно играют. Но это уже же, правда, ну, разве может такое работать? Галя, кстати, успела забежать на точку. И вот, кстати, Ван Квишта не успел забежать вместе с ней. Минус от Эдике, и Галя последняя. По Галя есть все, что необходимо для того, чтобы ее убивать и да ее палачом становится клёха 10 3 Гол снова на б ну вот как видите мухаммад вы были правы тут действительно именно так и получается получилось гол снова на б я не удивлюсь если сейчас раунд будет на Б. нет наконец-то раунд на точку а дорогие друзья ну ну ну пора же уже было в конце концов разыграть что-нибудь другое. На какой счет переход по итогу 15 сыгранных раундов? Во, ну смотрите, ну, ну, дорогие друзья. Галины-узбеки почти выиграли уже раунд. Тут осталось дело за малым. Правда, Сомчик, конечно, явно не хочет, чтобы его соперники выигрывали. И, заходя в ребра, убивает сразу двух оппонентов. Очень тяжелая ситуация сейчас у Галин-узбеков, потому что ретейк ожидается. Ну, не такой, как хотелось бы Галинам Узбеком Сомчик минус клинк. Это вот ответка за то, что там затащить не получилось. Теперь Сомчик негодует! Клёха просто зарезал Чегевару, А если бы Клёха погиб, то Сомчик сделал бы минус с ножа. Но так или иначе, гномики выигрывают раунд все-таки. один 3 Всем добрый вечерочек, опять не спится, зашел на YouTube, зашел на канал, Александр, крепко жму вашу добротную руку, рад снова слышать вас. Голо... ваш голос, теск приветствую вас, спасибо вам большое за такие теплые слова, присаживайтесь поудобнее, сейчас посмотрим а много-много каесика, ну как минимум, да, еще у нас впереди будет две карты, да еще и эту надо доиграть, поэтому, да, поэтому оставайтесь с нами, будете нашим... Ну, королем не скажу, потому что король здесь... Я все-таки. Нет, не хочу быть королем. Мы здесь все ценители Counter-Strike. Вот так. Давайте вот так. Не хочу выделяться из... Из всех своих. Вы все... Мы все здесь свои. Просто вот так. Все равны. Слайд на фасткапе токсичный. Ну, такое бывает. Почему бы и нет. DDZ. Минус... Сложный опять никнейм. Короче, в общем, 12-3. Итоговый счет первой половины, дорогие друзья. Ужасный счет для, конечно, гальных узбеков. Но как-то что-то надо. Ух ты, я свалил покушать, а тут уже вторая карта в разгаре. Андрюх, да, именно так и есть. Ну, хотелось бы, конечно, сказать приятного аппетита, но раз ты уже поел, то надеюсь, ты накушался, как говорится. Не, вообще на самом деле, ну, конечно, слайд не, не самый токсик. Чего уж тут прям наехали-то? Нормальный человек? Да, токсичный иногда бывает, но в целом-то человек нормальный. Он же не 24 на 7 токсит на всех. Приятного пищеварения. Во, точно, да, приятного переваривания. Нету координатора у галиных узбеков, который шарил бы стратегию команды и знал бы раскидки гранат. Вполне возможно, вполне возможно не без этого. Ну, посмотрим, как сейчас они будут играть в сильной стороне. Тут все-таки еще простительно. Слабая сторона, и вполне себе логично, что в этой слабой стороне команда сыграла не на пике своих возможностей. Но, может быть, перейдя в оборону, где играть будет гораздо проще, появятся шансы на победу. Почему бы и нет? Ну давайте. Удачи командам, дорогие друзья. Ванквиш. Решил, что вторую половину не надо начинать. И там просто как-то весело, да, очень весело. Весело, потому что выход на Б. У нас просто сегодня по КД все разыгрывают точку Б. Почему? Почему? Почему они все сегодня делают РЖБ? Ванквиш, кстати, АФК-то перестал стоять? Да, очнулся. Очнулся. Но я хочу заметить, дорогие друзья, что раунд был проигран не из-за того, что Ванквиш АФ шел Там и так было два игрока обороны на точке Б. Они не удержали, просто сами по себе не удержали оппонента. Тут не проблема того, что одного из игроков обороны не было. Потому что его по факту не было на точке А. Но 13-3. К сожалению, пистолетный раунд немножечко... Убрал у нас здесь, так сказать, момент интриги. Атака зашла, поставила бомбу, вполне себе спокойненько выиграла. Но есть все-таки... Все-таки есть надежда на что-то хорошее. Хотя, конечно, сложно представить, как эту надежду реализовать. Во всяком случае, ближайшие два раунда это... И-я-я-я-я, то ближайший два минуса с Юспа. Ванквиш, один минус с Юспа. Также, господи, аж защемило в ребро, дорогие друзья. Адикей. дабл -кил, Галя последняя. Но с ней справляется Дидизет. Но очень близко все-таки, согласитесь. Очень близко. Галины, Узбеки. Love под Би. Very loved, Spot B. Конечно, не исключаю того, что, возможно, это не их карта. И это, кстати, да, тоже нельзя забывать. Вполне возможно, что Инферно не самая удобная карта для гальных узбеков. Но пока вот результат однозначен. И вот он, мой любимый раунд, дорогие друзья. Заходим в ребра, идем на Б. Единственный раунд, который я больше всего любил на карте... Инферно. По своим идеологическим соображениям это позволяет точку Б зажать в кольцо, поставить там бомбу и сидеть абсолютно комфортно на позиции, но пока этого немножечко не происходит. Клёха еще не дошел до спота Б, но уже практически здесь. Он уже почти здесь. Банквиш. Бесподобный спрейдаун. Замечательные два минуса. еще и минус. Пойди-ка. Где бомба, блин? У меня один логичный вопрос. Где бомба? Какого хрена 40 там? Ладно, не 40. Хорошо. Ну, 20 секунд прошло. Бомбу до сих пор никто так и не поставил. Почему они все? Никто никуда не перетягивался на точку бычу. Они все в респе сидели. На что, ребят надеялись? Странные вопросы. Странные вопросы, но ответов-то на них не будет. Вот почему все это не настолько уж и странно. Спалился Клёха. Хедшот от Ванквишера. Ну, там, конечно, вообще странный, самый странный момент. Заключался в том, как Ванквиш перестрелял двух оппонентов. Одним спреем, не прерываясь. Как так получилось, что два оппонента не смогли его в два калаша разобрать. Вот тут как бы вопрос созревает такой. Но окей. Что есть, то есть, дорогие друзья А имеем мы с вами 14-4 Два шажочка для победы Команде Белоснежка и 7 гномов И Галинам Узбекам надо Так, тап, пожалуйста, тап Держите И Галинам Узбекам надо для победы аж целых 12 Конечно, многовато, но учитывая, что Они находятся в сильной стороне, почему бы, собственно, и нет Хаешка Немножечко догоняющая Совсем чуть-чуть догоняющая Ванквишера. Ха вот парадокс, да, вот вы сейчас видели ситуацию, в которой э, Роза упал на лапу Азора, шел чекать, чекнул, увидел, что Ванквиш там стоит, но настолько не верил в то, что он там будет стоять, что просто не стал в него сразу стрелять, из-за этого погиб. То есть отсутствие уверенности в действиях. Ты туда смотришь, но ты не готов в случае чего туда стрелять. Тэнкс уже, кстати, готов к ретейку. Халявный минус по Сомчику, потому что, да, Клёха, конечно, позицию смотрел в закрытую. И фраг от Дидизета. 15-4, матч дорогие друзья. Акмал, приветик вам большой. Странный раунд. Бомба одна пошла на Б, два тиммейта остались на КТ Я вот говорю, а если бы оборона пошла стягиваться все дружно через банан то как игроки, находящиеся в КТ-респауне, помогли бы бедному Клёхе, который сидел там под точкой Б. Ой, жуткая какая сейчас трата денег произошла, да? Сколько гранат было выпущено абсолютно в никуда. Ну и попытка занять точку Б. Дорогие друзья, с разменами в целом игроки атаки умудрились пробиться и все таки даже поставят бомбу. Но вопрос, смогут ли галины узбеки выбить. А если они не смогут выбить, то это поражение во встрече. К моему... Величайшему сожалению. Сомчик минус Клинк. Минус по Гале. и минус по чугивари, дорогие друзья. Ответ один. Выбить не смогут. И это 16-4. Победа команды Белоснежка и 7 Гномов, дорогие друзья. Именно они сыграют завтра матч против команды Анви в рамках полуфинала этого турнира. Ну а проигравшая команда сегодня это Гальны Узбеки. И их в нижней сеточке уже ждет команда Агрессив Виктимс.